Да, хозяйка, мастерица И мне кусочек, пожалуйста Спасибо Какой стол накрыла Вот тебе и хозяйка И все из-за отбеливателя А ты пробовала, ас? Зачем? Та же хлорка, только дороже Не дороже, бережный Ас бережное отбеливание Содержит защитный комплекс, который значительно снижает агрессивность хлора И ткань дольше остается белой и прочной Молодая хозяйка Красота у тебя И ничего не рвется а с отбеливание. Вау! Ты себе не представляешь! Они так реагируют на мою юбку! Я так всем нравлюсь! Это что-то не дает раз. Вечером буквы гораздо дешевле Мы с тобой будем говорить бесконечно! Возьмите, пожалуйста, какие два молодых человека! С какими-то свечками такая прелесть! Тариф МТС Оптима. Скидки вечером и выходные дни. Только в Чехии варят пиво, соблюдая давние традиции. Чешский стандарт пива признанный мировой эталон. Это легкое пиво с мягким ароматом и богатым цветом. В нем меньше алкоголя, а значит больше вкуса. Именно такое пиво пьют больше всего в мире. Теперь чешский стандарт есть и в России. Пиво Чешский стандарт в лучших традициях. Нам пора. Все будут смотреть на меня, мне кажется, я ничего не знаю. Не волнуйся, все получится, ведь у тебя есть свой секрет. Есть, причем новый. Просто дезодорант? Просто перед камерой нет, только секрет. А что в нем особенного? Ну, секрет защитил бы и тебя, но создан специально для меня. Новый секрет крем контролирует потоотделение, усиливает свежий аромат, когда вы активны, и содержит бальзам, смещающий вашу кожу. Новый секрет тройная защита. Тройная защита помогает женщинам в самых волнительных ситуациях. Секрет. Защитил бы даже мужчину, но создан специально для женщин. Отдыхайте, принцы Мэйна и короли Новой Англии. Иногда молодые люди покидают свой дом и отправляются в дальний путь в поисках счастья. Это твое сердце. Возьми его с собой. Так я начал новую жизнь. Под новым именем и в новой обстановке. Майкл Кейн. Да и мое произведение искусства Гомера. Все остальное было просто работой. Тоби Магуайр и Шарли Стерн. В фильме Ласса Халстрома. Эти правила не для нас. Сергей Гомер. Правила виноделов. Воспоминания о моей прежней жизни окрашены такой безнадежностью, что я не знаю, тянулась ли она год и больше или меньше. Я знаю только, что она была и перестала быть. 9 мая вечером. Спокойной ночи, принц Мэйн и короли Новой Англии.